А он плыл, изнемогая, за высокую кормой, Все не веря, все не зная, что прощается со мной. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Николай Туровиров. Общеизвестное стихотворение, посвященное эвакуации 17 ноября 1920 года, Если вспомните фильм «Служили два товарища», там несколько поменяли. Высоцкий стреляет в себя, а конь плывет за ним. самый крупный поэт казачьего зарубежья самый талантливый он отразил историю донского казачества если кто-то исторически кто-то в песнях это пропел то он это сделал в поэзии какая-то обреченность предчувствие грозы говорят что в водах рек отражаются судьбы тех кто живет на их берегах на дону испокон веков селились рыцари Смелые и дрочливые, умеющие балансировать на грани между жизнью и смертью. Тихий дон, но все-таки беспокойный. Всякий раз в преддверии беды он наполняется предчувствием. Напряженное спокойствие сменяется волнением, вскоре от тишины и следа нет. И кажется, что река, переполненная отчаянием и горем, вот-вот выйдет из своих берегов. Так было, когда лилась кровь гражданской войны. Так было, когда в далеком австрийском городе Лиенц выдавали НКВД донских казаков. Так было, когда в Новочеркаске вышли на площадь люди, пожелавшие быть услышанными. Первое и второе июня 1962-го Наверное, самые роковые даты в истории Новочеркасска. Трагедия, о которой умалчивалась 30 лет. Митинг, завершившийся расстрелом, как показательный пример отношения советской власти к своему народу. Все, что держалось в тайне, эту тайну мы хоть по крушечке разыскали. У нас 87 человек раненых, убитых у нас 26 Началось это в 1962 году на электровозостроительном заводе, который раньше назывался Буденный. Первого числа, идя на работу, люди услышали объявления о повышении цен на мясомолочные продукты. А это было повышение первое послевоенное. И так тяжело жить, а то вдруг раз и и вот эта, собственно, причина побудила их с кем-то поговорить. В И пригласили директора завода. В процессе разговора ответ был на вопросы рабочих такой. Не за что брать сливочное масло, ешьте постное. Не за что брать молоко, газ, вода бесплатный. Не за что брать мясо, жить и пирожки с сливом. Развернулся, ушел. Да, понять, что разговор окончен. Конечно, люди опять оторопели. Дальше, значит, какие действия были. Вот сейчас мы остановим движение поездом, Москва им покажет. Они имели в виду руководство завода. 2 числа пришла на работу к заводу. Я посмотрела, возле завода стоит поезд. Я увидела солдат на путях. Действий никаких не было, просто шутили. То рабочих они с путей санут начнут вот это пых-пых-пых заводить. Рабочие потеснили солдат, кричат ура, мы победили. А где-то около часу сообщили, что айда в город, приехало правительство из Москвы. Когда мы приехали в город, масса людей там потоком идут, идут. Я пошла по течению. Я шла по правой стороне, я на московской увидела танки. Танки играли башнями, крутили-вертели, люди злились. При мне уже танк дал залп холостой. Ну что боюсь, что ли? Война, что ли? И пошла дальше, до своей цели правительство посмотреть. Даже телевизоры были, это редкость. Когда я пришла, сквер был оцеплен буквой «П» солдатами с автоматами. Выступает военный. Он обращался к толпе освободить площадь. Толпа ближе. По натиску слышишь, что сзади тебя напирают? И вдруг грянул выстрел. Я испугалась, я забежала за солдата и кричу: дядечка, родники, не надо. В это время толпа нажала, меня подняли наверх ступенек. И вдруг слышу, говорю: девчушка, сюда. Вот так солдат приоткрыл дверь, схватил меня за руку дернулся, ну, и дернулся вовнутрь. Я стою у дверей военные, вот они между собой разговаривают, что надо их как-то убедить. Надо послать кого-то говорить, чтобы они не знали. И вот представляете, он. Я в притолке стою в дверях. Он мне хотите сюда. Ой, сколько гордости было. Я не шла, я летела. Я подхожу, я слушаю. Он говорит, сейчас выйдешь на балкон и обратишься к ним. Я выскакиваю на балкон. Толпа замерла, действительно. А я ей говорю, а они чтобы вы освободили площадь. Толпа заскандировала, нет. Я тут же разборачиваю, говорю, не хочет. Ну, да ярко ж. Так вышло, что Валентина Воденицкая тогда не знала о расстреле, который происходил двумя часами раньше на той же площади. Она не видела, как хлынула первая кровь и прокатился первый вопль ужаса, дополненный криками боли и отчаяния. Она не видела, как плакали солдаты, стрелявшие вверх холостыми и не понимавшие, почему падают люди. Солдаты не знали о том, что их действия были всего лишь сигналом для снайперов и пулеметчиков, засевших на крыше. Нас часто говорят, Россия страна рабов. Однако же, эта страна рабов часто поднималась против тех, кто доводил градус угнетения до такого коления, что против них поднималось общество. Заслуга казаков перед Россией, перед русским обществом. Они показали, как может жить вольный человек. Ведь казак никогда не был крепостным. И это сформировало совершенно новый тип человека. Личность, которая способна была на многое. В гражданскую войну казачество была самой боеспособной частью белых сил. Они знали, за что они бьются, за свободу. Туравера, революцию он застал уже 18-летним. Февральскую принял, Октябрьскую категорически нет. Как пылкий юноша записался в ряды добровольцев, воевал в составе партизанского отряда Чернецова. Казаки, которые могли сопротивляться, они настолько устали от Первой мировой войны и от первых месяцев гражданской войны, что ни одна сила в мире не могла их поднять на борьбу с большевиками. А вот Чернецов без дальнего расчета, без подготовки с юнкерами, кадетами выступил юнцы. Пылки, честные, но, к сожалению, не расчетливые. Трагедия Чернецова в том, что э, сил для того, чтобы э, сопротивляться большевикам, просто не было. Они, эти силы, еще не пришли. Чернецова пленили, и когда его конвоировали, он решил, что собой пожертвуют, но вот тех, кто был вместе с ним взят плен из молодежи, он освободит. Он выхватил пистолет, выстрелил в воздух и крикнул «разбегайтесь» и пошел на Подтелково. Но Подтелков оказался подготовленным человеком, он выхватил шашку и э, зарубил. Чернецов, наверное, вот своей гибелью спас этих молодых ребят, которых он призвал, повел туроверу, когда же чуть не погиб. К весне казаки сами поднялись против большевиков, вышибли большевиков из Черкаска. Запомним до гроба Жестокую юность свою Дымящийся гребень сугроба Победу и гибель в бою Тоску безысходного гона Тревоги в морозных ночах до да блеск тускловатой погона На хрупких, на детских плечах А мне, меня, знаете так Пацаном дрожили, подкидешь, Я начал сердиться. И в одно прекрасное время мы пошли с отцом до стариков на сход. Но отец советская власть поддерживал. А те все гвардейцы такие прут на него. Вот. И были поли. Что, что ты вот служил Башкиному отцу? Прислуживал, кресты получал, а теперь чего? Пошел к красным, а ну такой спор между, а потом поналили потрошечки себе этой, прекратилось. А я это дело перехватил. Вот. А потом, значит, начал отцу вопрос задать, он мне сказал. «Если ты будешь такими вопросами лечь ко мне, я тебе прокляну!» Я замолчал. Но одно прекрасное время я попал к родне. Я ему говорю, дяденька, а что меня выблитком называет? Да ты же им не родной, болтнул! И я тут уцепился. А он говорит, я тебе много не буду говорить, но твоего матери и отца нету. Вот, они уничтожены. Только давай подойди к иконе, перекрестись, что ты никому этого не скажешь. И немножко рассказал отец расстрелянный, офицер белого движения, а мать двумя детьми, и она уничтожена. Но ну, я родился на черкасской тюрьме. Мать когда родила... Как раз были, наверное, дежурные кривянские. И они мне принесли в станицу. Неродный отец. И он, вот я его беру. Война – это по-любому плохо. Это извращение Богом данной свободы. Военная служба в условиях войны – это крест, это подвиг почему? Потому что человек берет на себя вот это бремя, потенциальной возможности убить другого человека, чтобы другие этого не делали. Когда началась вторая кампания, вход исламистов в Дагестан, у меня был очень хороший друг, тогда еще подполковник, он мне рассказал такую вещь, вот, говорит, бойцы, у нас часто задаются вопросом, ну вот а почему наши вот батюшки там как нас не поддерживают, ведь раньше были полковые священники. Вот. Действительно, это был опыт императорской российской армии, он более чем показателен. Ну и я сказал, я готов поехать. Я даже не понимал, куда еду, что там будет. Стали подвозить раненых с поля боя. Вот молился вместе с медиком, как мог помогал там. Они шунтируют рану на эвакопункте на окраине села. Вот Я зубы заговариваю, чтобы не орали, чтобы не уходили. Каждая командировка, она ну, свой такой... Своеобразный бандраж вызывает. Там то пуля рядом щелкнула, то об дерево там ударила взрывной волной, то еще что-нибудь такое. То когда рядом с тобой там загорается, и видишь, что ящик с гранатами на корме БТРа, ты вот, головой чуть ли не вышибаешь крышу БТРа. После второй командировки, когда я домой приехал, а приехал простуженный, контуженный, в лесу там немножко меня тоже тряхануло. Родные мои спросили, ну все, батюшка, наездился, больше не поедешь. Я говорю, да нет, все, хватит, наверное. Хотя мало верил в это. Намечалось серьезное боестолкновение, туман был такой. Смотрю, идет там по полю парень, по первым командировкам узнал его. Он меня увидел, оправдался, говорит, о, отец Андрей, ты здесь? Я говорю, да, куда же я от вас денусь? Он поворачивается и кричит своим пацаны, ништяк, с нами батя все будет нормально 12 числа ко мне приходит посыльная и говорит, тебе записочка вот просят где это к двум часам прийти на работу у меня ребенок, я вместе с сыном прихожу ко мне на встречу мужчина средних лет в Оденицкое, я говорю, да, я вас жду когда могу выждем, я поняла все Открывается машина, стояла легковая. Открывается дверь. Я не успела ни слова сказать, ничего, ты конечно, я с сделала. Он меня бьет в спину, толкает в кабин, говорит, на полную. Ну, я, конечно, кричала, «Женечка, сыночек, сыночек, сыночек». Потом, когда на последнем слове мне один из заседателей сказал, «Толпе была?» я говорю, «О -о -о -о! «Ну что ж ты теперь обижаешься именем Российской Федерации, 13 лет». По возвращению проблем очень много было. От моего ребенка все отказались. Все, муж, дивер, дед, мама моя, все издали его государственное учреждение. У нас произошло там знакомство, когда все смотрели и ждут, какая же у нас будет встреча. А я смотрю, почему они мне не везут сына. Сын меня узнал, рядом стоящий, а я его не узнала. Я знаю, не будет иначе. Всему свой черед и пора. Не вскрикнет никто, не заплачет, когда постучусь у двора И скажет негромко и сухо, что здесь мне нельзя ночевать В лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая мать Взятый в плен Чернецов был зарублен И вот Туроверок вернулся в Новочеркасск а Потом отступление на Кубань, в Крым Окончательно казаки осознали, что уходят, скорее всего, навсегда в Крыму. И вот тогда в чуфут-кале сорвал бессмертники сухие, я выцарапал на скале 20-й год, прощай, Россия. Потом несколько лет скитальческой жизни, ну и, наконец, более успокоенная, такая размеренная жизнь – это Франция казаки На Чужбине уже немножко корни пустили, они почувствовали смысл существования, а он заключался в том, чтобы сохранить то, что они знали, передать поколениям. Туроверок устраивал и выставки, писал книги. Я думаю, что он предчувствовал то, что его на родине помнят, воспримут, и он не погиб. Если представить, что казаки неслись на коне с шашкой навстречу другому всаднику и должны были, либо они его разрубят до пояса, либо тот человек их убьет. Они были воины. И эта близость смерти, когда они приезжали со своих походов, она давала контраст на тот, что они хотели праздника, они хотели радости жизни. Казаки, которые строили себе дом, они хотели, чтобы этот дом был игрушка, чтобы он был сказочный, чтобы он был похож либо на дворец, причем не на просто дворец, а на сказочный дворец, на хрустальный дворец, на терем, на хоромы. Любимый стиль казаков – это был эклектика. У жены у них были многие турчанки. Они хотели видеть и угодить своим женам, чтобы их жены видели элементы минарета, но это, я говорю, элемент, чтобы он напоминал им их родину. Они нашли архитектора, который полностью воплотил их мечту. Он сделал собор, который восхитил казаков и нас с вами восхищает. Я как художница работаю в стиле гламур. Вот я хочу показать в своем творчестве праздник жизни, чудо жизни. Чиха веселая моя, так называл Францию Николай Тураверов. Не смогла тесная Европа заменить ему бескрайние степи и тихий, но по-прежнему беспокойный дон. Поэт Тураверов вспоминал, публицист Тураверов откликался на все события, имеющие отношение к казачеству. Из статьи Николая Тураверова, опубликованной во Франции, Восемь лет тому назад англичанами была произведена насильственная массовая выдача советской власти казаков, боровшихся против коммунизма. Бесспорно, это идет вразрез с человеческими законами. Стоит напомнить, что уже в те давнославные времена, когда на Западе пылали костры инквизиции, у казаков был неоспоримый закон. С Дона выдачи нет. 1 июня 1945 года, когда все казачьи формирования стеклись в долину реки Драва города Лиенц, английский генерал Арбутнот объявил о том, что вся группа казаков вместе с семьями по Ялтинскому соглашению выдается э, войскам НКВД. Я сужу как человек. Думаю, что это преступление против ни в чем не повинных людей, особенно детей, стариков, женщин. Судьба такая у нее была. Да, альянс И война заканчивается. И я попадаю в Алиэнс. И прибежали, хоть англичане, нас будет выдавать в Советский Союз. И тут сразу молебень. Не ехать в Россию. Пришли юнкера, взялись, а так, Друг с другом вот так вот. Вот. Ну и потом англичане, вот они подошли. А мы стоим, я стариками стою. Стоит негр, высокой здоровый дурак. Вот. И лимонка, немецкая лимонка. А он и открутил головку и держит ее так. Я старикам говорю, разбегайтесь, иначе сейчас хлопнете. я только развернулся на хлоп взрыв. Я тогда... Женщины бегут, детей бросают в воду, сами падают в воду. Англичане видят, что они топятся все. Вот. Тогда вниз спустили солдат, чтобы они преградили. А они прямо на солдат, на штаки Советский Союз, чтоб не идти. Детей сами себе уничтожали. Подскажу, барак, англичане на крышах фотографировать стояли, кахатали. Я так поглядел и пошел в лес. Как глянул. Ах, сидят тебе ножом у сердца. В эту песик стреляны, Вешаные, повешаные, поповешились. Я поглядел, мама моя родная. Вот, тот сам тебе не добил. Вот, не попал у сердца. А а Ой, добейте, добейте. Я положил парабелл, лимонку положил, взорваться, застрелиться. И заснул. Слышу, куда это я еду? Ну, думаю, это я нет. Очень... Так лимонки сразу от парабеллума меня оттянули. Вот, руки назад проволкой скрутили и в машину привезли на советскую сторону. А когда меня судили приговорить к расстрелу, вызвали и вам замена 25 годами. А когда Сталин умер, лагерь выстраивать, надо всем шапки снять. Гудки загудили, я говорю, головные уборы не снимать. Редко кто там снял, а ближе такие. Священники говорят, ну все, это уже теперь мы тебя не увидим. И так ничего, ровно ничего. Нас освободили в 55-м году. Пришел, мать как зашла, я сижу, она упала. Надо же меня как-то иначе было бы... Знаешь, а я тоже раз, раз, поднимаюсь, вот, мама, а она, губи нету. Самое главное, Она ж не родная мне, да? Она ж могла меня бросить, что хочешь, да? Она меня не бросила. Подошли к иконам, помолились я Богу, мать налила. Вот, а я говорю, я пить не буду. Она выпить надо. Сама себе налила, я выпил. И заплакал. А тут у меня разрядилось. На еще не разрытом кургане, На древней, как мир, целине Я припомнил все войны и брани, Отшумевшие в этой стране. Точно жемчуг в черной оправе, Будто шелест в сухих. Это память о воинской славе, о соратниках мертвых моих. Мы до сих пор не завершили гражданскую войну, в душах, во всяком случае. Я наблюдаю, как казаки красные, и белые до сих пор схватываются, и вижу, да, туроверов. Это прочувствовал еще тогда, когда в казачьем зарубежье были разные крылья, и призывал к тому, что... Пора забыть гражданскую войну. Это самое страшное, что может быть э, в истории народа. У поэтов, э, писателей, есть такая счастливая судьба, что они, умирая, э, в общем, не умирают до конца. Если обычный человек умирает э, тогда, когда его уже не помнят родственники, то человек э, такой судьбы, как Тураверов, я считаю, что было временно временно перед забвение, а потом он опять вернулся к жизни. И я думаю, что это не закончится, потому что поэзия настоящая. Колокола могильно пели, в домах прощались, во дворе венок плели, кружась метели. Тебе мой город на горе, я не забуду звон унылый среди снегов декабрьских вьюг и бешеный голуб кобылы. Меня бросающий на юг.